А сейчас мы вместе выберем, куда можно поехать в выходные или каникулы в Архангельской области этой зимой. Любите кататься на лыжах? Вас ждут туркомплексы в Пинеге, Устьянах, Новодвинске, Онеге, лыжные туры по кинозерью. Дети будут в восторге от резиденции «Матушки Зимы» в Яринске, почты Деда Мороза и музей снеговика в Архангельске, зимних забав и мастер-классов в Кыргополье. Для любителей зимней рыбалки – сафари на снегоходах по Белому морю. И, конечно, вас ждут соловки – жемчужина Архангельской области все о туризме в Архангельской области вы найдете на областном туристском портале тройной